Пользусь в пользу Службы да, хочу зарать совет, да, что пока действующему президенту, президенту, пока он не стал да, экс президентом Украины, тот, да, кто он позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему да, Путину, попросил изменения.